Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре. Этот урок посвящен замечательному сервису Zoom. На канале уже есть видео, как запускать Zoom, как подключаться к трансляции, как менять фон в Zoom, как рисовать Zoom. В этом ролике я расскажу о том, как сделать вашу трансляцию в Zoom популярной. Я расскажу вам о замечательном сервисе, который называется Restream, и покажу, как его можно использовать вместе с Zoom. Zoom шикарный сервис, но когда вы проводите трансляцию, чтобы об этой трансляции узнали, чтобы кто-то пришел к вам на трансляцию, вам необходимо заниматься приглашениями. Да, конечно, сам Zoom после регистрации предлагает вам приглашать в сервис ваших друзей, знакомых, отправлять им приглашение когда вы начинаете трансляцию. Вся эта работа возлагается на вас. Но если вы активно пользуетесь какими-то социальными сетями, то вы прекрасно знаете, что, например, лайф в том же самом Фейсбуке, на Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте, как только вы начинаете прямую трансляцию... Сама социальная сеть начинает оповещать ваших друзей и знакомых, что в прямом эфире приходите. Социальные сети продвигают прямые трансляции и сами привлекают ваших друзей и знакомых на ваши прямые трансляции. Поэтому проведение прямых трансляций в социальных сетях – это значительный рост вашей популярности. Zoom – шикарный сервис, сервис, который интегрируется с громадным количеством интересных и полезных сервисов, в том числе и с рестримом. Как работает сервис рестрим, становится ясно, посетив его главную страничку. Ваша трансляция автоматически через сервис раскидывается в ваши подключенные социальные сети либо другие каналы. Что вам необходимо сделать? чтобы ваша трансляция в зуме автоматически вещалась в ваши раскрученные профили социальных сетей в первую очередь вы заходите в личный кабинет зума чтобы использовать функцию вещания вам необходимо иметь платный аккаунт Входим в настройки, опять же конференция расширенные и ставим галочки куда вы хотите транслировать. Если мы будем использовать сервис Restream, обязательно ставим галочку индивидуальная служба потокового вещания. Больше ничего в личном кабинете Zoom а делать не надо. Проходим регистрацию на самом сервисе Restream, она абсолютно бесплатная, желательно конечно использовать почту Gmail, потому что сервис иностранный, у него прекрасная техподдержка, причем техподдержка и англоязычная и русскоязычная. Если вы написали в техподдержку и сейчас русскоговорящих людей нет, вам обязательно ответят и с вами свяжутся. Оставьте только свои координаты. Одна из самых дружественных техподдержек. Вся ваша переписка придет к вам на почту. Регистрация, как я уже сказал, на ReStream бесплатная, хотя у него есть и платный и бесплатный вариант. Бесплатный тариф, которым я сейчас пользуюсь, позволяет вам подключить только по одному каналу. То есть можно подключить только один аккаунт ВКонтакте, один аккаунт Фейсбук, Одноклассников и так далее. На платном варианте вы можете подключать несколько аккаунтов социальных сетей одно и то же. И снимаются некоторые ограничения, особенно для Фейсбука. Фейсбук на бесплатном варианте вы можете подключить только возможность стримить на личную страничку но не в группу для контакта для одноклассников можно стримить в группы подключение каналов осуществляется очень просто вот нажимаете на кнопочку добавить канал вас перекидывают на страничку где вы можете выбрать канал который вы хотите добавить в основном конечно здесь игровые каналы но основные социальные сети есть контакт одноклассники facebook перископ подключение канала осуществляется в один щелчок Щелкайте на том канале, который хотите подключить, появляется страничка подключения, появляется инструкция, как подключить, и чаще всего нажатие только вот на одну кнопочку подключить активирует процесс подключения канала к Криэстриму. Для этого нужно быть только авторизированным вот в этом браузере. Но, ну, например, если я хотел бы сейчас подключить Одноклассники, я в этом браузе должен открыть свою страничку в Одноклассники, и тогда щелкнув на кнопочку подключить и совсем согласившись, я бы подключил аккаунт Одноклассников. Ну, у меня он уже подключен. Попытка подключить еще один. Видите, появляется вот такое сообщение. Перейдите на платный тариф. Если будут какие-то проблемы с подключением, пишите в техподдержку. Они вам однозначно помогут. Вот у меня уже все каналы подключены. Сейчас для того, чтобы показать, как работает э, трансляция из зума через рестрим, я оставил только включенными контакт и YouTube. Остальные пока отключил. Отключение, включение, настройка производится вот щелчком мышки, подключил, настройка на шестереночку. Чтобы не возвращаться еще к рестриму, сразу вып выполню некоторые настроечки. То есть я войду в раздел название конференции. И вот здесь напишу, как у меня будет называться трансляция. Вот завтра мы будем вести трансляцию, которая будет называться «Реально эффективные методы защиты от коронавируса». Вот так будет вести наш доктор. Я скопирую, вставлю, нажму «Обновить». Вот название трансляции на всех моих каналах обновилось. В принципе, можно, конечно, делать еще оповещение о предстоящей трансляции через Facebook, Twitter, через Discord. Все. Рестрим настроен. Я запускаю трансляцию. Итак, как же интегрировать Zoom и уже настроенный рестрим? У меня идет трансляция. Внизу в панели управления трансляцией есть три точечки. Я нажимаю на эти три точечки. Выбираю трансляция на индивидуальную службу потокового вещания. Мне необходимо заполнить вот эти поля. Так как я уже настраивал эти поля, они у меня уже заполнены. У вас они будут пустые. Итак, мы идем в панель управления ReStream и копируем первую ссылку. Вот эта ссылка на потоковое вещание. Выделяем ее и просто копируем. Мы ее вставляем в URL трансляции. Дальше копируем ключ. Вот нажимаем вот сюда скопировать ключ. И опять же вставляем его вот сюда. Следующее поле, которое тоже необходимо заполнить, это страничка прямого вещания. Я скопировал просто адрес своего YouTube канала. Вы можете скопировать адрес своей Facebook странички. Все, поля я заполнил. Нажав на кнопочку Live, моя сейчас трансляция, которую пока еще никто не видит, я же здесь один сижу, будет начинать транслироваться в социальной сети. Я сейчас это сделаю нажимаю go live зум готовится к стриму появляется сообщение выполняется настройка конференции необходимо подождать вот меня перекидывают на мой канал где будет вестись эта трансляция я могу сейчас вернуться в панель управления и вижу что я уже в онлайн сейчас помахаю себе рукой с задержкой правда небольшой вот видите махнул рукой все пошла трансляция панели управления вы видите, что идет трансляция. Можно перейти опять же в группу «Красота и здоровье» и увидеть, что моя трансляция идет. Также транслируется на YouTube-канал. Благодаря вот такому абсолютно бесплатному сервису прекрасному сервису Restream. И благодаря платному варианту Zoom а вы можете свои конференции проводить во множество ваших социальных сетей, показывать свою экспертность, помогать людям. А если у вас нет возможности или нет желания покупать платную версию Zoom, а, через сервис Restream можно вещать во все ваши социальные сети благодаря абсолютно бесплатному софту, это программа UBS, я тоже о ней расскажу, мы ей активно пользуемся. И в OBS, конечно, можно делать очень много интересных вещей. Программа абсолютно бесплатная, и также с помощью этой программы вы можете стримить. Ролик получился немножко сумбурный, но, надеюсь, смысл вы поняли.